Эх, давно на этом канале не было лайфхаков, давайте же исправим этот пробел. Для первого лайфхака нам понадобится вот такая вот ручка. Из нее мы будем делать антистресс. Для этого нам надо открутить колпачок и достать стержень. Конец стержня нужно толкнуть, чтобы получился угол 90 градусов. Теперь возвращаем всего обратно, и мы получаем вот такую вот трещалку. Теперь, когда вам будет скучно на уроке или чтобы лучше думалось, можно немного отвлечься и расслабиться благодаря этой чудо-ручке. Мы очень часто жуем жевательную резинку, чтобы избавиться от неприятного запаха во рту. Но после того, как жвачка теряет свои вкусовые свойства, ее нужно немедленно выбросить в мусор. Но на кухню идти нам очень лень. В этой ситуации нам поможет простой колпачок от ручки, в которую мы и поместим нашу невкусную жевачку. Туда можно поместить не одну штуку, и когда уже наш колпачок заполнится, то можно смело идти его выбрасывать. Ваши карандаши и ручки постоянно воруются сет по парте? Решение этой проблемы есть. Для этого лайфхака нам понадобится всего три обыкновенные канцелярские скрепки. Их мы соединяем в цепь, которую крепим на собачку вашего пенала. И если у вас есть вот такая вот дырочка, то вам очень повезло. Конечно, нашей цепи мы продеваем так, как показано на видео. Теперь, если кто-то у вас захочет достать что-то из пенала без вашего разрешения, то у этого человека сделать это быстро вряд ли получится. Играя настольные игры, я часто терял игральные фишки, но я нашел способ, как их сделать самостоятельно. Возьмите ненужные вам оббюшур из под ваших наушников и наконечник от ручки. Соединив это все, мы получаем неплохую альтернативу утерянной фишки, причем с антискользящим покрытием.